Привет всем, с вами Сергеевич. Сегодня у нас пошла вот такая партия сувенирной продукции Что это? В первую очередь это бамбуковые ручки Вот такие бамбуковые ручки Они сделаны из качественного бамбука Посмотрите на покрытие Нигде нету проблемы Нигде нету заусенца То есть бамбук качественно высушен И качественно обработан Сами ручки имеют механизм поворотного типа Что у нас еще? Есть ручки без упаковки, а есть ручки в индивидуальной бамбуковой упаковке. Такой бамбуковый кейсик на шарнирах. Сам кейс рассчитан под гравировку любой надписи на любой стороне. Главное, чтобы у вас был лазерный станочек. Открывается легко с помощью магнитного крепления. Тут находится такая же ручка из бамбука. Только вот этот бамбук, он чуть-чуть другой. У него другая текстура. Есть, кстати, бамбуки уже пропитанные маслом, морилкой или чем-нибудь другим, позволяющие придать им другой совершенно цвет и другой оттенок. Ручка та же самая. Ну, бамбук не бывает одинаковым. Бамбук, он, бамбук, он и в Азии бамбук. А как Дель... его обработаешь? Как, как и дерево не может быть одного и того же цвета. Как его Полностью. обработаешь, как покрасишь, таким он и будет. Есть доступные три разных вариантов самых популярных. А дальше уже сами. С вами был Сергеич.